В плотно застроенном городе, как Гонконг, сложно найти место для нового крупного аэропорта. Решением этого вопроса стал один из крупнейших строительных проектов 20 века. Не правда ли безумная идея построить один из самых оживленных аэропортов вот здесь, прямо посреди моря, да еще и в самом эпицентре зоны тайфунов? Эта безумная идея стала реальностью только благодаря нескольким продуманным инженерным ноу-хау. В их основу легли. Конструкция бомбардировщика времен Второй мировой войны. Подслушивающее устройство времен Холодной войны. Водяной насос, изобретенный 800 лет назад. Духовой оркестр. И винтажная гоночная машина. Друзья. Инженерные идеи. Аэропорт Гонконга. Пассажиры, проходящие по территории аэропорта Лапкок, Гонконг, по большей части не имеют представления о том, как сложно было его построить. 15 лет назад я бы не смог сделать этого, по крайней мере, без водолазного костюма. Участок суши, на котором был построен новый гонконгский аэропорт, пришлось создать. Это был один из крупнейших мелиоративных проектов в 20 веке. И он вряд ли был бы возможен без использования принципа водяного насоса, известного еще с 13 века. Раньше здесь суши просто-напросто не было. Ни шоссе, ни посадочных полос, ни зданий, ни самолетов. Ничего. Только море. Но почему инженеры принялись за такой эпохальный проект? В 80-е годы 20 -го века Гонконг стал быстро разрастаться. Старый аэропорт Кайтак с трудом справлялся со все увеличивающимся наплывом пассажиров. Кроме того, Кайтак был печально известен своими опасными маршрутами захода на посадку. Реактивные самолеты. Что может быть лучше для просушки вашего белья? Так что городу понадобился еще один аэропорт. Но где его построить? Подходящего свободного места просто не было, ведь город зажат между горами с одной стороны и морем с другой. Поскольку свободное пространство — роскошь для Гонконга, местные жители давно научились творчески использовать имеющиеся площади. Однако для данного проекта инженерам пришлось продумать план, о котором не могли помыслить даже эти люди. Инженеры устремили взгляды в море. Они решили взорвать и выровнять два острова у побережья Гонконга чек -Кок и лам -Чао. Согласно плану, их предполагалось объединить между собой — и создать один большой остров из взорванной породы. Однако дно между островами состояло из слоя морской глины глубиной в 20 метров. Острову требовалась твердая основа, поэтому инженеры решили удалить со дна всю глину без остатка. Они пригнали к побережью самый большой в мире флот драг, которые должны были высосать глину. Драги работают подобно пылесосам, и основаны они на принципе изобретения, сделанного 800 лет назад на территории нынешней Турции. В то время правитель этой страны захотел превратить засушливые земли над рекой в роскошные цветущие луга. Похоже на начало древней сказки. Но ну, вы знаете, тот, кто выполнит это невероятное задание, получит руку принцессы и полцарства в придачу. А тот, кто не справится, будет изгнан навек. Но неустрашимый гениальный изобретатель по имени А-Зари принял вызов правителя и для того, чтобы пустить воду вверх по холму, создал первый в мире автоматический всасывающий насос. Профессор Аль-Хасани, специалист по древним технологиям. И вот вам результат. Конечно, это не само изобретение, а копия. Но что это? Это всасывающий насос. Всасывающий насос? Именно. Но зачем нужен велосипед? В 1206 году не проводилось велосипедных кроссов. Он заменяет водяное колесо, которое должно вращать река. Итак, та же сама река, вода из которой подается вверх по холму, в ближайшие населенные пункты, должна была снабжать насос энергией. Правильно. А в данном случае колесо должен крутить один из нас. Не так ли, профессор? Ну, конечно же, не вы. О, нет. Меньше всего в то утро я ожидал занятий на велотренажере. Итак, этот клапан является сердцем механизма. Подобно шприцу, он всасывает воду из водоема через трубку и через камеру выводит ее вверх, по выпускному шлангу. Такая односторонняя заслонка позволяет воде двигаться только в одном направлении — вверх. А если насоса можно всасывать в воду, значит можно и глину. Вы видите, что вначале всасывается и выталкивается чистая вода. Но по мере того, как от работы насоса с дна поднимается ил, осадок также всасывается вместе с водой. Таким образом начинается уже выемка грунта. Это изобретение принесло удачу Алязаре в XIII веке и послужило на пользу Гонконгу в конце XX го Подобно тому, как насос Алязаре всасывал воду, команда Драгив Чеклап Кок высасывала вязкую глину с одно моря. Только скорость работы была гораздо выше – 10 тонн в секунду на протяжении двух лет. Для этого потребовалось бы немало велосипедов. После того, как весь Ил был высосан, дно представляло для инженеров прочный строительный фундамент. И в 1995 году остров, предназначавшийся под аэропорт, был готов. Строительство международного аэропорта Гонконга в Южно-Китайском море решило проблему отсутствия свободного места. Однако в море и самолеты, и само здание аэропорта становятся уязвимыми для опасных погодных явлений. Международный аэропорт Гонконга находится в зоне смертоносных тайфунов. Однако метеорологи могут легко распознать приближающийся тайфун за сотни километров. Конструкторов аэропорта куда больше волновала невидимая опасность, грозившая самолетом. Неосторожных пилотов может подстерегать еще одно погодное явление. Будучи гораздо менее предсказуемым, чем тайфун, оно может привести к крушению самолета. Это ветровые сдвиги. Ветровые сдвиги — это любое локализованное изменение скорости ветра, а Международный аэропорт Гонконга располагается как раз в зоне повышенного риска таких сдвигов. Поскольку город зажат между горами и океаном, здесь сложился весьма необычный ветровой режим. Быстрые перемены ветра могут повлиять на уровень подъемной силы на крыле самолета, в результате чего самолеты подскакивают вверх, либо напротив проседают вниз, и происходят авиакатастрофы. Он может упасть с неба или сбиться с курса. К счастью, у самолетов в Гонконге есть надежная защита от ветровых сдвигов. И, как ни странно, идея этой защиты связана с духовым оркестром. Ученый Христофер Бейс Балло попросил духовой оркестр помочь ему проверить на опыте революционную теорию Христиана Доплера, по которой с помощью замера частотных изменений можно определить, приближается объект или удаляется. Итак, около 150 лет назад оркестр, примерно такой, продемонстрировал научный принцип, который мы сегодня принимаем как должное. Но тогда он требовал иллюстрации, объяснения и доказательства. В 1845 году ученые посадили музыкантов на поезд. Ведь чтобы принцип сработал, трубачи должны быстро приближаться к нам. Но 150 лет назад ученым не приходилось заполнять формы по охране здоровья и безопасности. А в наши дни никто не позволил бы мне принести этих молодых людей в жертву теории. К счастью, сейчас у нас есть другие возможности испытать ее. Эта модель не играет мелодических партий, однако шумит и двигается, и к тому же быстро. А теперь прислушайтесь к звуку мотора. По мере приближения и удаления самолетика шум его мотора меняется. Но не просто становится громче или тише, а меняет высоту тона. Это явление называется доплеровским эффектом. Вот как это происходит. Модель самолета создает звуковые волны. И когда он пролетает мимо нас, волны приближаются, меняя частоту, вследствие чего звук становится выше по тону. А по мере удаления самолета, звуковые волны напротив удлиняются, и частота и высота тона звука вновь изменяются. Однако какое отношение имеет доплеровский эффект или доплеровское смещение к обнаружению ветрового сдвига, этих молниеносных и смертельно опасных и невидимых потоков воздуха? Дело в том, что при помощи доплеровского принципа в Гонконге была создана первая в мире система предупреждения о ветровых сдвигах. И первый оборонительный рубеж аэропорта находится в 12 километрах от взлетно-посадочных полос. Чек-лапкок вон там, на горизонте. Вам придется поверить мне на слово. Но это так. Хотя здесь вы видите только башни. Перед вами часть системы аварийной сигнализации, оповещающей о ветровых сдвигах и турбулентности. Да, до аэропорта далеко, но водная поверхность обеспечивает хороший обзор. Радар обнаруживает ветровой сдвиг, ведя наблюдение за каплями воды, обычно за дождем. Волны радара отражаются от капель и при возврате фиксируются радаром на башне. О приближении или удалении дождя от радара в аэропорту узнают, замеряя изменение частоты отраженных волн. Точно так же, как мы узнаем о приближении и удалении самолета по изменениям его звука. Пилотов предупреждают об опасности при значительных частотных изменениях, которые могут свидетельствовать об опасных ветровых сдвигах. Даже вблизи эта немая белая глыба башни не подает признаков жизни. Однако именно с нее ведутся круглосуточные наблюдения, и затем оповещаются пилоты взлетающих и садящихся в аэропорту самолетов. Приятно осознавать, что кто-то следит за прихотями матери природы, пока ты работаешь. Но что, если капли воды будут слишком мелкими или воздух слишком сухим? В этом случае доплеровский радар нам не помощник. Поэтому инженеры Международного аэропорта Гонконга пошли еще дальше и опробовали передовую технологию использования доплеровского смещения для обнаружения невидимой угрозы. Все, что движется и издает звук, демонстрирует и доплеровское смещение. И поэтому вы слышите его и в полицейской сирене, и в звуке самолета, и в звучании оркестра на приближающемся поезде. Однако сдвиг способны выявить не только звуковые, но и световые волны. Вернее, особая форма световых волн. И в этом заключается секрет альтернативного использования доплеровского принципа в Гонконге. Давайте проведем небольшой эксперимент и попробуем зафиксировать, увидеть ветровой сдвиг. Передо мной огромный вентилятор. Я знаю, он включен и гонит постоянную волну или поток воздуха. Просто потому, что я его только что включил. Но что, если бы передо мной не было вентилятора? Как бы я узнал об этом? Как увидеть воздушный поток, если воздух невидимый? Вот в чем проблема большинства летчиков. Итак. Сейчас я попрошу Стива запустить вертолет и таким образом проверю, включен ли вентилятор. Вот он летит прямо. Но вдруг. Нет! Значит, вентилятор включен. Да, уж точно. Выключите его, пожалуйста. Спасибо. Я не стану притворяться, что меня это удивило. Конечно, нет. Но если бы пилот нашего вертолета. Боже правый! мог увидеть воздушный поток, то есть ветровой сдвиг, он бы не попал в него так внезапно, и все могло бы закончиться куда лучше. Во всяком случае, в Гонконге научились видеть невидимое. При этом инженеры руководствовались тем фактом, что нас окружает воздух. И хотя нам кажется, что он пустой и невидимый, он состоит из миллионов крошечных частиц. Я говорю не о пылинках, которые видно в солнечных лучах, пробивающихся через окно, а о микроскопических частицах, сотни которых смогли бы уместиться на расстоянии, равном ширине человеческого волоса. И если мы сможем увидеть их движение, то обнаружим и движение воздушных потоков. Включите, пожалуйста, вентилятор. Итак, это наш воздушный поток, ветровой сдвиг. А сейчас я введу в воздух несколько частиц. Сработало, но все-таки нужно кое-что добавить. А именно, свет. Конечно, здесь не совсем темно, иначе вы бы не видели меня. Однако нужно особое освещение, которым я бы мог управлять. Включите, пожалуйста, вентилятор. Перед нами ветровой сдвиг, подвижный воздушный поток. Вводим в него микроскопические частицы, в данном случае муку. Я ничего толком не вижу. А если я включу фонарь, пожалуйста, вот он, отражаемый частицами свет. А если выключу, то я снова абсолютно ничего не вижу. Свет позволяет распознать движущиеся частицы. Именно эту идею использовали в гонконгском аэропорту. Выключите вентилятор, пожалуйста. Конечно, там никто не ходит с большими банками муки и не рассеивает ее по ветру, чтобы в воздухе появились частицы. Они и так уже там. Те самые частицы, о которых я говорил, и которые нас окружают. А вместо фонарей в Гонконге используют лазер. И свет излучает вот этот малопримечательный ящик на крыше аэропорта. Это лазер под названием Лидар. Вместе с метеорологом аэропорта, мистером Чаном, я заглядываю внутрь ящика. Похоже на электрический щит. А как он работает? Он измеряет скорость и направление ветра, выявляя ветровые сдвиги над аэропортом. Таким образом, впервые в мире в Международном аэропорту Гонконга использовался доплеровский принцип, защищая самолеты от ветровых сдвигов. Инженеры могут настроить этот ящик на охрану садящихся и взлетающих самолетов в новом аэропорту. И все благодаря духовому оркестру. Осталось только возвести один из крупнейших в мире павильонов аэровокзала. Работа несложная, однако с ней нужно было поторопиться. Дело в том, что британское правительство должно было передать Гонконг обратно во владение Китая. И строительство аэропорта нужно было завершить до передачи. А значит, у инженеров оставалось всего три года на строительство одного из крупнейших аэропортов в мире. Однако инженеров волновало не только быстрое приближение срока окончания работы. Гонконгские конструкторы задумали крупномасштабный проект. Они хотели создать одно из крупнейших в мире закрытых помещений. И при этом оно должно было быть легким и просторным. Большому закрытому помещению нужна большая крыша. 700 метров в ширину и километров в длину. Согласитесь, размеры весьма необычные. Архитекторы здания аэропорта настояли на сногсшибательном дизайне, имитирующем волны Южнокитайского моря. Приличная головоломка для инженеров. Для поддержки такой огромной крыши нужны были мощные колонны. Но архитекторы были против массивных конструкций загромождающих такое легкое и просторное здание аэропорта. Оно настолько просторное, что пассажиры могут свободно перемещаться по нему, почти без препятствий. Вот один из столбов, поддерживающих крышу. А следующий находится вон там, а предыдущий там. То есть между ними просто огромное расстояние. Удивительно. Но каким образом редко расположенные столбы могут поддерживать такую большую крышу? Ответ. Крыша должна быть очень легкой. Единственное, что легкая, далеко не всегда означает прочная. Но, как ни странно, авиаконструкторы постоянно занимаются созданием легких и прочных элементов. Поэтому дизайнеры аэропорта подчеркнули вдохновение у создателей бомбардировщика времен Второй мировой войны. Это бомбардировщик «Виллингтон», британский двухмоторный самолет, который использовался для ночных рейдов над Германией во время Второй мировой войны. Важнейшей характеристикой планера этого самолета была его прочность. Инженер Барнс Уоллис открыл метод создания одновременно легкого и прочного планера. На первый взгляд, в нем больше дыр, чем металлических перекладин. Весь секрет заключается в сборке. Дело не в количестве металла, а в том, как его использовать. Чтобы показать вам, что иногда чем меньше стали, тем она прочнее, я решил провести эксперимент. Готовы? Тогда давайте положим ее на столбы. И моим консультантом является никто иной, как главный инженер-проектировщик международного аэропорта Мартин Мэнинг. Теперь груз. Готовы? Для начала мы подвесим на двутавровую балку, повсеместно используемую в строительстве, груз в 2,5 тонны то есть равнозначны двум семейным автомобилям. По мере того, как цепь ослабевает, балка полностью принимает на себя груз. Видите, она гнется. Да, действительно гнется. Эта 130-килограммовая балка с трудом удерживает груз. Но что, если мы увеличим его вес до 3,5 тонн? Итак, давайте ослабим страховку и посмотрим. Снимите груз с крана. И когда натяжение цепи ослабевает... Посмотрите, дела совсем плохи. Остановимся на этом. Сломалась. Да, сломалась надвое. Не успели даже цепь отпустить. Стальная балка не способна выдержать вес в 3,5 тонны. Но ее можно было бы усилить, увеличив сечение. Но тогда взросла бы и ее масса. А инженерам аэропорта в Гонконге хотелось бы этого избежать. Как ни странно, мы можем одновременно помочь двутавровой балке сбросить вес и усилить ее. Помните бомбардировщик Веллингтон? Все дело в простейшей геометрии. Ведь то же самое количество материала с тем же весом можно иначе организовать, создавая новую форму и структуру. Верно. И сейчас мы этим займемся. Нужно убрать остатки балки от греха подальше. Да, сломали мы ее. Испортили. Руководствуясь идеей Барнса Уоллеса, конструктора Веллингтона, я преобразовал стальную балку в решетку из ряда треугольников. Решетчатая балка весит почти на 20 килограммов меньше двутавровой, и в то же время она должна быть прочнее, если наши расчеты верны. Вес груза равномерно распределяется по решетке, так что балка не должна погнуться, по крайней мере, по словам Мартина. Вы думаете, она прочнее? Да. Это именно из-за формы структуры. Верно. Проверим знания Мартина на практике и подвесим к балке гораздо более тяжелый груз. Давайте максимально увеличим груз. Несите все сюда. Все. Мы кладем на платформу все плиты, которые есть на складе. Общий их вес 4,5 тонны, то есть на тонну больше, чем у груза, погнувшего двутавровую балку. Не забывайте, что эта решетчатая балка весит меньше двутавровой. Теперь ослабьте страховочный трос. Вот в этот момент двутавровая балка уже прогнулась. А эта балка даже не шевельнулась. И вот стальная решетчатая балка весом в полтонны с легкостью удерживает бетонные плиты весом в 4,5 тонны, а смогла бы и больше. С легкостью. А двутавровая балка не выдержала 3,5 тонн, то есть она могла удержать только четверти тонны. Да, ясно, как день. На этом примере вы видите, что структура стальной конструкции очень влияет на ее прочность. Наша решетка была составлена из очень прочных треугольников, как и планер бомбардировщика Веллингтон, Именно из изогнутой решетки, состоящей из треугольников, гонконгские инженеры решили сделать крышу терминала нового аэропорта. Каждый 36-метровый пролет крыши должен был быть соединен с одной большой, но легкой решетчатой конструкцией. Крыша поддерживается наверху, у потолка, и не нуждается в массивных столбах, которые бы загораживали проход пассажирам. Но само здание аэропорта всего лишь внешняя сторона процесса посадки пассажиров на самолет. Чтобы аэропорт заработал, его нужно укомплектовать специальными функциями, в том числе для обработки багажа. Проектировщики нашли нестандартный подход к решению проблемы багажа. Они захотели усовершенствовать систему обработки как таковую. Через аэропорт Чек-Лапкок ежегодно проходит около 40 миллионов чемоданов. И в целом 3,5 миллиона тонн груза. Отслеживание багажа — задача колоссальной сложности. Во время регистрации перед полетом вы должны быть уверены в том, что ваш багаж попадет на ваш самолет, и вы получите его в конце полета. Несомненно, дизайнеры аэропорта в Гонконге осознавали важность этой уверенности для пассажиров. По всему миру для идентификации места назначения и владельца багажа в аэропортах используются штрих-коды, но они успешно применяются только в 85% случаев. А значит, гонконгский аэропорт должен был терять 6 миллионов чемоданов в год, не говоря уже о полумиллионе тонн груза что повлекло бы за собой нескончаемые очереди около стойки потерянного багажа. Но проектировщикам пришла в голову отличная мысль. Они захотели испробовать более совершенную систему отслеживания багажа. Новая технология должна была позволить сканировать багаж с большей тщательностью и на расстоянии. И поэтому они решили подчеркнуть вдохновение из шпионских устройств времен Холодной войны. Москва, 1952 год. Во время проверки в американском посольстве было обнаружено подслушивающее устройство, спрятанное в копии большой государственной печати, подаренной России семь лет назад. Это была революционная модель автономного устройства, работающего без какого-либо внешнего источника питания. ЦРУ расстроенной находкой назвала его «штукой». Но каким образом мог передаваться сигнал, если в устройстве не было батареи? Ответ на этот вопрос помог проектировщикам гонконгского аэропорта создать новую систему погрузки. Когда русский разведчик посылал сигнал определенной частоты, на штуке от него получал питание микрофон, через который транслировались секретные речи посла. По этому же принципу действует и пассивное устройство, сортирующие багаж в гонконгском аэропорту. Но как это происходит? забавно но технология шпионских жучков активно применяется для сортировки таких непутевых созданий как овцы для того чтобы узнать как фермер ричард вебер управляет своей оттарой при помощи вот такого устройства я и отправился в глубь британской провинции расскажите что это это ушная бирка, в которую устроен микрочип. А это сам микрочип, самое главное устройство. Если отправить ему запрос, то он автоматически выдаст вам номер. То есть микрочип ключ ко всей системе. Точно. Сейчас мы пометим этого ягненка. Он получит свой идентификационный номер, который останется за ним на всю жизнь. Да, мы привяжем его к номеру матери при помощи портативного компьютера. Поддержите ягненка. Сейчас надену на него бирку. Сейчас тебе сделают пирсинг. Будет немного больно, но зато это модно. А сейчас попробуем считать микрочип. Микрочип говорит с компьютером, и там появляются все данные. И сейчас он спрашивает, мальчик это или девочка? Секундочку. По-моему, мальчик. Извините. Это мальчик, точно. Нажимаем на изображение барана и компьютер запрашивает породу. Баран. Суфолкский, видите, мордочка темная. Итак, готово. Значит, так будет каждый раз, когда компьютер станет запрашивать это устройство и приводить его в действие. Таким образом, животное будет идентифицировано, а вся информация о нем считана. Итак, багаж, простите, баран, помечен микрочипом радиочастотной идентификации или RFID. Но каким образом эта бирка помогает фермеру сортировать отару овец по стойлам? Я попросил Ричарда распределить овец на три группы по их ценности. Наша задача, как следует перемешать группы, а затем постараться верно отсортировать их по стойлам. Итак, при помощи цветных ошейников мы пометили овец из определенного стойла. Да. Теперь у нас группа овец с желтыми ошейниками, группа с красными, и еще одна группа без ошейников. Теперь давайте объединим группы и проведем овец через загончик-распределитель, как мы его называем, где компьютер считает данные с чипов и отсортирует животных по стойлам. Итак, мы должны перепутать овец в стойлах, а прибор все считает и заново их распределит. Совершенно верно. Мне нравится ваша уверенность. Но у меня возникла еще одна идея, чтобы проверить эту теорию. Я так и знал. Сначала мне нужно поймать овцу, а это непросто. Хочу проверить, правда ли машина считывает микрочипы, или кто-то сидит и распределяет овец согласно ошейникам. Так что мне нужно просто поменять ошейники у нескольких овец. И тогда проверим, правильно ли загончик отсортирует их. И как на зло ни одной пастушей собаки. Они не хотят заходить. Изобразите звук хлыста. Как не изобразить звук хлыста? Разве хлыст производит звук? Отлично, теперь у нас три смешанных группы овец. А сейчас мы будем их сортировать. И, наверное, вот этим устройством. Да. Так, это желтый ошейник. Если овца, правда, из группы с желтыми ошейниками, она должна выйти из загончика через переднюю калитку. Одна калитка закрывается, другая открывается, и овца идет вперед. Да. Так. Теперь красный. Правильно. Этот распределитель овец посылает радиоволну, чтобы активировать пассивный микрочип на ушной бирке животного по принципу шпионского жучка. Микрочип в ответ выдает номер, а компьютер проверяет данные и вычисляет ценность овцы, а затем решает, куда ее отправить. И все вне зависимости от цвета и наличия ошейника. Ничего делать не нужно. Можете пойти пообедать. Так что преимущество в том, что считать овец можно и на расстоянии. Не нужно стоять над ними и считывать штрих-коды. Устройство автоматически переговаривается с чипами и распределяет их. И очень точно. Настолько точно, что споря на 100 фунтов, что и желтый, и красный ошейник, которые вы надели, будут на овцах в этом стойле. А в том и а в том стойле будут по одной овце без ошейника. Надо же, фермер предложил мне пари. Я уж лучше откажусь. Я и так вполне уверен в ваших познаниях. Давайте взглянем, где здесь красные и желтые ошейники. Желтый вижу. Вот он. И красный тоже здесь. Вот он. Хотя я и схитрил с ошейниками, система сортировки овец по радиоимпульсу сама обнаружила обман. Так что именно на информации, считывании данных и, в общем, на очень похожей системе, только без овец, основывается сортировка багажа в Гонконгском международном аэропорту, и никому не приходится его носить. Аэропорт Чек-Лапкок одним из первых совершил замену штрих-кодов для отслеживания багажа на ярлычки, идентификаторы радиочастот. И все благодаря советским разведчикам. Багаж аккуратно сортируется даже на большой скорости. 40 тысяч чемоданов ежесуточно попадают на нужные самолеты в 97% случаев. Итак, мой чемодан в целости и сохранности направляется в багажное отделение самолета. Как раз время выпить чашечку кофе и походить по магазинам. В таком просторном аэропорту достаточно места и для шопинг терапии Но его размеры поставили инженеров перед еще одной проблемой. Помните, я говорил о тайфунах? Эти свирепые бури повсеместно славятся особой степенью разрушительности. При тайфуне пятой категории, самой высокой на шкале, скорость ветра составляет 250 километров в час. Эти тайфуны наносят колоссальный урон Гонконгу, и люди вынуждены искать убежище от бушующей стихии. Также ураганный ветер наносит ущерб большим зданиям с высокими плоскими стенами. И именно такими. Чтобы защитить новый аэропорт Гонконга от разрушительного воздействия стихии, инженеры обратились к другому виду транспорта — гоночной машине 30-х годов прошлого века. Конструкторы понимали, что нужно найти средства, достаточно мощные, чтобы сохранять нерушимость конструкции здания. Вопрос только — насколько мощно? Если представить в числовом выражении давление, которому подвергаются эти стены, то на рассмотрение результатов может уйти весь день. Но я хочу испытать это давление на себе, и для этого пришел в то место, где погоду можно контролировать, в огромную аэродинамическую трубу. Я попросил у инженера Дэвида Уэйна разрешение поиграть в его дорогой аэродинамической трубе. Я хочу физически ощутить на себе силу ветра во время тайфуна. Хотя и так понятно, что 130 км в час отнюдь не легкий бриз. Но каков именно ветер? И почему к полу за моей спиной прикреплен мат? Итак, дует легкий ветерок. Дэвид подает знак, что ветер уже достиг скорости 40 км в час. Холодновато. Сколько это? 70 километров в час. Штормовой ветер. Я чувствую на себе давление. Похоже, на меня давит что-то твердое. Как тяжелая стена. Скорее, я чувствую себя стеной дома, на которую давит этот стремительный ветер. Дэвид переключает воздушный поток на 100 километров в час. И вы можете убедиться, что у меня на голове не парик. Очень скоро ветер достигает 112 километров в час. 130 километров. Самая высокая скорость в аэродинамической трубе. Она эквивалентна первой категории Тайфуна. Только представьте себе пятую, скорость ветра, которая почти в два раза больше. Думаю, с меня хватит. Да. Иногда нам не хватает вычислений и сухих теорий и мы стремимся познать все на собственном опыте. И вот что я извлек из своего опыта. Это то, что ветер, поток воздуха, может быть очень сильным, даже если вы невелики ростом. Если бы я был размером с большой дом, давление на меня было бы невероятно сильным. Итак, чтобы справиться с ветром, стены были укреплены тяжелыми грузами. Однако, к несчастью для инженеров, на крышу здания ветра и воздействуют иначе. Каждый самолет в этом аэропорту взлетает только благодаря способности подниматься в воздух. И один из секретов этой способности — в быстром движении воздуха вдоль поверхности. Крыша терминала — очень обширная поверхность, и если воздух вокруг нее будет стремительно двигаться, не избежать очень серьезные проблемы. Но вернемся в аэродинамическую трубу, чтобы выяснить, что случается с крышей, когда вокруг бушует тайфун. Здесь я установил небольшой домик. Совсем маленький, но важнее всего, что крыша своим изгибом напоминает крышу гонконгского аэропорта. Я знаю, что крыша такой формы поведет себя, как крыло самолета. Она должна взлететь, подняться над зданием, но мне необходимо самому почувствовать, как это происходит. Итак, у нас есть дом, крыша и аэродинамическая труба, по которой будет дуть ветер. Надо спрятаться в домик. Сложновато, правда? Что ж, я залез в него. Пусть простенький, но дом. Дайте мне крышу, пожалуйста. Теперь я узнаю, как это происходит. Хорошо. Еще один немаловажный момент. Аэродинамическая труба дорогое удовольствие, так что я прикрепляю крышу цепями, чтобы она не пролетела сквозь дорогие вентиляторы в конце туннеля. В том случае, если ей вздумается подняться в воздух. Отлично. Готово. Напомню, что максимальная скорость ветра в аэродинамической трубе равна 130 км в час. Давайте проверим, взлетит ли крыша при такой скорости. Вы видите, как ветер огибает крышу, но он пока не способен ее поднять. 40 километров в час и выше. Ветер усиливается. Но крыши все еще на месте. Стена вибрирует от лобового натиска ветра. Что это? Крыша шевелится. Это не я, это она сама. Совершенно неожиданно. Это не я, это сама крыша. Это моя крыша. При скорости ветра всего 50 км в час, крыша взлетает. Мой дом в ужасном состоянии. Цепи отрываются. Ты просто чувствуешь, как крыша взлетает. После критической точки она начинает вибрировать и внезапно взмывает, подобно крылу. Конечно, мне не страшен серый волк. Однако я уже дважды испытал воздействие сильного ветра на дом. Сначала он тряс стены, пытался повалить дом, но по мере того, как ветер дул все сильнее, под угрозой оказалась и крыша. Ее не просто сдуло, а приподняло над домом. Так что здание испытывает два отдельных удара ветра. Один горизонтальный, он приходится на стены и расшатывает их, а другой поднимает крышу. В этом-то и состоит проблема. Единственная возможность удержать крышу — это тщательно ее закрепить. Но есть опасность сделать здание чересчур массивным. А как раз этого и хотели избежать архитекторы. Инженеры аэропорта пришли к лучшему решению, в основе которого лежала гибкость конструкции. И все благодаря детали гоночного автомобиля, изобретенной в далекие 30-е. Вот она. Серебряная стрела — гоночная машина Mercedes 30 30-х годов 20 -го века. Она была оснащена революционной подвеской нового типа, что, возможно, сыграло немаловажную роль в победе серебряной стрелы на соревнованиях Гран-при 1937 -го года. Однако после этого сверхновая деталь стала непременным атрибутом не только гоночных, но и обычных автомобилей. Я говорю о поперечном рычаге подвески. Вот он. Поперечный рычаг подвески — треугольник из усиленной стали. Он допускает только движение по вертикали, предохраняя колеса от отклонения в другом направлении. Я в своей мастерской и хочу продемонстрировать вам эксперимент, в котором покажу преимущество гибкости над прочностью. Есть старая сказка о могучем дубе, который повалило ветром, и тонкой тростинке, которая выстояла, потому что гнулась на ветру. И я решил ее проиллюстрировать, чтобы доказать вам, что гибкость может послужить куда лучше защитой, чем стойкость. Ведь именно в этом заключалось решение инженеров гонконгского аэропорта. Вот первый вариант. Машина, конечно же, не моя. Прежде чем приехать сюда, я приварил ее подвеску. Теперь промежуточное звено между колесом и корпусом автомобиля полностью потеряло гибкость. Приступим к эксперименту. Итак, поднимите ее, пожалуйста. А я отойду подальше. Итак, готово. Теперь отпускайте. Боже. Давайте посмотрим, что с ней. Что стало с подвеской, которую мы приварили? Прошла ли она тест? Автомобиль потерял прыгучесть, он стал прочным и устойчивым, и именно поэтому при падении он разбился. Итак, испытание на прочность мы уже провели. Давайте перейдем к гибкости. Вторая машина с мягкой подвеской. Но выдержит ли она эксперимент? Этот автомобиль с полностью рабочей подвеской, но я вам его не буду продавать. Я просто хочу сказать, что у него есть та прыгучесть, которая не хватила предыдущему автомобилю. Давайте проведем с машины тот же эксперимент и посмотрим, в чем разница. Поднимайте. Она только что из мойки. А теперь отпускайте. Она приземлилась, конечно. Сила притяжения сделала свое дело. Теперь вопрос в том, в каком она состоянии? Не унывайте. У меня хорошее предчувствие. Итак, Видите, податливость поперечного рычага не позволила машине разбиться. Но сможет ли она теперь завестись? И вот, последнее подтверждение. Она все еще на ходу. Именно подвеска машины с поперечным рычагом вдохновила конструкторов аэропорта на то, чтобы соединить крышу и стены с помощью гибкого звена, позволяющего им двигаться во время тайфунов. Но в отличие от поперечного рычага подвески машины, эти крепления должны были двигаться в трех направлениях, а не в одном. Крыша поднимается, как крыло самолета, а рычаг подвески как раз позволяет двигаться вверх-вниз. Однако ветер также раскачивает стеклянные стены здания, которые начинают вибрировать из стороны в сторону. Поэтому инженеры снабдили крепление и скользящий механизмом направляющей планки. Для достижения еще большей гибкости инженеры соединили поперечный рычаг подвески с направляющей планкой при помощи шарнирной опоры. Система поперечных рычагов позволяет зданию гнуться и двигаться во время тайфуна. И все благодаря винтажной гоночной машине. Итак, объявили мой рейс. Я поднимусь на борт самолета, точно зная, что мои чемоданы надежно уложены в его багажное отделение. Инженеры гонконгского аэропорта потрудились на славу. Лишь немногие пассажиры самолетов гонконгской авиакомпании догадываются о том, каким важным инженерным достижением является аэропорт Чек-Лапкок. Но оно вряд ли было бы возможным без водяного насоса, изобретенного 800 лет назад. Духового оркестра. Шпионского жучка времен Холодной войны, бомбардировщика времен Второй мировой и старой гоночной машины. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Василий Зотов.